Привет, любители психотерапии! Вы хотите быть в отношениях? Вы только что разорвали отношения или влюбились в кого-то из близких? Чувствуете ли вы себя готовым к отношениям? Что же эти признаки могут подсказать вам, что вы недолго будете одиноки? Во-первых, вы расстались со своими последними отношениями. Были ли у вас отношения? Или просто кто-то нравился вам так сильно, что вы не знали, чем все закончится? Или вы сейчас с кем-то разговариваете? Независимо от того, какова ваша ситуация, один из самых больших признаков того, что вы не скоро останетесь одиноки – это то, что вы готовы начать все сначала. И вы, и ваш новый партнер заслуживаете того, чтобы все внимание в отношениях было сосредоточено на вас двоих. Если вы еще не полностью отошли от кого-то из прошлого, возможно, это не лучшая идея – вступать в отношения прямо сейчас. Во-вторых, у тебя были романтические сны. Партнеры, которые встретились после использования закона притяжения, часто сообщают, что незадолго до встречи им начали сниться яркие романтические сны. Некоторые люди даже утверждают, что видели свою настоящую любовь во сне и узнали ее лично. Тем не менее, более нормально просыпаться с хорошим ощущением удовлетворения и самореализации, а не запоминанием множества точных моментов. Вы поможете сосредоточить свою энергию на привлечении этого даже в бодрствующей жизни, если будете носить эту эмоцию с собой в течение всего дня. Номер три. Ты знаешь, что ты находка Если вы только что расстались с отношениями, вам может быть трудно мгновенно вернуться к свиданиям. Раставания могут сломить нас и сделать наше представление о себе более негативным. Они могут лишить нас чувства собственного достоинства и самоуважения, заставляя нас чувствовать себя никчемными. Для вас естественно чувствовать себя так какое-то время, но однажды все изменится. Ты снова почувствуешь себя самим собой. Чувствуете ли вы уверенность и силу? Вы с нетерпением ждете начала отношений? Сохраняйте это чувство при себе и подходите к отношениям таким же образом. Номер четыре. Вас кто-то привлекает. Обычно это дает толчок развитию событий и вскоре выводит вас на путь к отношениям. Если вы начинаете влюбляться в кого-то, это обнадеживающий показатель. Это признак того, что ваше тело и разум готовятся освободить место для новой потенциально замечательной связи. Номер пять. Ты не чувствуешь, что тебе нужен кто-то другой. Самый красноречивый признак того, что вы готовы к отношениям, это когда вы обнаруживаете, что они вам не нужны. Когда нам грустно или мы не уверены в своих навыках, мы часто обращаемся за поддержкой к партнерам. Мы полагаемся на то, что кто-то другой поможет нам расти и совершенствоваться. Это не только недостижимо, но и вредно для вашего психического здоровья. Нездорово ожидать, что кто-то другой удовлетворит ваши потребности. Так что, если вы чувствуете, что вам не нужен кто-то другой, вы находитесь в здоровом свободном пространстве и, возможно, скоро окажетесь в отношениях. Номер 6. Ты знаешь, чего хочешь для себя. Для того, чтобы быть с кем-то, вам нужно сначала выяснить, чего вы хотите от этой жизни. Просто наличие партнера не поможет вам достичь всех ваших целей. Вам нужно определить свои цели и стремления, которых вы хотите достичь для себя, а затем искать кого-то, кто разделяет схожие взгляды и ценности и поможет вам их достичь. Номер 7. Используй любовь вокруг себя. Когда вы окружены романтическими напоминаниями, это означает, что ваша энергия настроена на любовь. В результате это часто то, что вы заметите как раз перед встречей с компаньоном, которого вы так долго ждали. Вы можете видеть романтические пары в общественном транспорте, слышать разговоры об успешных отношениях, видеть много рекламы романтических фильмов или постоянно слышать музыку о любви. И в-восьмых, ваш уровень энергии высок. Есть ли у вас больше энергии любви, чем когда-либо прежде? Если вы ответили утвердительно, то это тот период, когда вы можете ожидать встречи со своим партнером. Когда вы находитесь с вашим наиболее подходящим партнером, вам нужно постоянно вкладывать высокий уровень позитивной энергии, чтобы развивать ваши отношения. Если вы еще не достигли этого, подумайте о том, активно ли вы вовлечены в какие-либо токсичные отношения. Эти отношения могут истощать вашу энергию и наполнять вас негативом. Итак, имели ли вы отношение к какому-либо из этих знаков? Помните, что, хотя наличие второй половинки может оказать большое положительное влияние на вашу жизнь, важно сначала сосредоточиться на себе, прежде чем искать любовь и других людей. Гораздо легче любить кого-то другого, если вы также любите себя. Как вы думаете, мы пропустили какие-нибудь признаки? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео проницательным, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, которые тоже могут найти в нем ценность. Обязательно подпишитесь на канал Немиркин и нажмите кнопку уведомления для получения дополнительной информации. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Большое спасибо за просмотр и мы увидимся с вами в следующий раз.